записки, на что... Если... А да что вас, вы говорите? Сказал, что не а, Леня, а жилищный кодекс, пожалуйста, а найдите третья статья, пункт 1. Введен жилищный кодекс... Ну 100... давайте я вам сейчас руку заломаю. Скажите, Подожди, не Олег, надо ничего, головный закону, кодекс не нужен? Подождите. Согласно 189 федерального закона был введен жилищный кодекс у нас в 2005 году, 11 марта, который третья статья гласит, пункт 1. Жилище неприкосновенно. Второй пункт. Никто без решения суда не может попасть в жилище. Третий пункт. Можно только при стихийных бедствиях, аварийной ситуации. Ну, что, аварийная ситуация? Мы, Четвертый пункт. Не Никто не имеет права лишить человека жилья и также коммунальных услуг. А что вы, вы а, что статья, а что вы делаете? Лишение суда 25 статья Конституции жилища неприкосновенно. Девятая статья, пункт 1. Все природные трогаем. ресурсы... А что вы делаете? Отрас... Можно вам сказать? Ваше действие какое? Ваше а действие вы мои трубу? Какой несутствие? А кто ее отключал а вот ваш трубок? Скажите документы, документы. Вы зарегистрированы Малышева, Элина, Роберт, как индивидуальный предприниматель. По поводу этого было отправлено в прокуратуру Чайки. Я жду, да, я сейчас пойду, вынесу выписку с единого государственного реестра. Вы торгуете коврами? а не газом, коврами. Чего вы улыбаетесь? Я сейчас вам вынесу выписку. У меня все документы. Вашему... Давайте, а почему вы коврами-то, а не газом торгуете? Давайте, что к нам а вы давайте, относится. Давайте, давайте, Конечно, вы нам. Что, вообще, вы, относится? Что, что, вы относится? коврами торгуете, не газом. Вы коврами торгуете, не газом. Какое вы отношение имеете к этому? А что смеетесь-то, что улыбаетесь? Думаете так просто? Коврами быстро. не, не газом. Вы вот этих вот людей всех без доверенности, без всего. Они преступники, потому что они не знают законов. Их можно привлекать сейчас по 330-й самоуправству. 215.1. Отключение электроэнергии или от других источников жизнеобеспечения. 215.2. Разрушение средств коммуникации в целях корыстных не, и хулигарских компаний. Нет, куда вы убегаете? Вам лучше отъехать домой. Давайте да. в суд. Дело в том, что, понимаете, нет, суд суд суд. судов не хотела в суд. Понимаете? Нормальный суд подайте, Ваше дело, арбитражный сюда. суд Понимаете, арбитраж А я вам еще говорю, я не отказываюсь платить Я плачу все, у меня деньги все отложены Поставщику напрямую Мне это э, позволяет 549 постановление, там четко прописано И отключить меня только может поставщик Который, кстати, вы должны знать хорошо До ну, а разве регион газ не является поставщиком газа не является. Я переписывалась с ними. Я говорю, предоставьте документы. Лицензии на продажу газа у них нету. Ничего. Договоров нет, ничего. с ресурсоснабжающими организациями у них нет, У них вообще ничего нету. Я по штрих-коду плачу в США Канаду. Понятно? Это финансирование иностранного государства. 275 статья. Ну что вы? Вы <соснабжение> как правильно торгуете? Какой нет, вы вообще, мне газ представляете? Вы, вы, вы об, этом <соснабжение> можно об этом не Теперь с а она торгует.